Привет, друзья! С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я делаю пышные цветочки для резиночек или зажимов для волос. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы понадобится 84 сантиметра атласной ленты шириной два с половиной сантиметра. 12 сантиметров репсовая лента шириной в 4 сантиметра серединку для цветка я буду делать из бусин 8 4 и 3 миллиметров в диаметре также понадобятся булавочки иголка с ниткой зажигалка и клеевой пистолет начнем с лепестков цветка для этого мне нужны 6 отрезков по 14 сантиметров каждый отрезок я поворачиваю изнаночной стороной к себе и правый верхний уголок ленты поворачиваю на себя продавливаю сгиб и по сгибу разрезаю ленту срезы обработаю огнем с одной стороны и с другой теперь ленту я не переворачиваю опять правый верхний угол теперь отворачиваю от себя И такое положение закрепляю булавочкой. По сторонам получаются параллельные линии. Вот так выглядит это с обратной стороны. Теперь от этого тупого угла я буду сворачивать ленту. Вот я изгибаю ее, совмещаю срез и край ленты теперь свободный конец отворачиваю от себя вниз и еще раз отворачиваю только уже вверх все края совмещаю вот здесь по основанию и этой же булавочкой закрепляю все слои так это выглядит спереди а так с обратной стороны это сверху. Лента изгибается восьмеркой. И таким образом я заготавливаю все шесть лепестков. Теперь соберу их на нитку. Захватываю уголки и прошиваю по основанию лепестка, делая три стежка. Все лепестки прошиты и теперь я соединю их в кольцо. Завожу иголку в петлю и стягиваю нитку. При этом распределяю лепестки так, чтобы у меня получилось их два ряда. То есть через один лепесток у меня идет один вверх, другой вниз. И получается у цветка два яруса, по три лепестка в каждом. Теперь нитку стягиваю очень туго. Теперь я сделаю серединку. На иголочку я набираю бусины диаметром 3 мм и 8 мм. Завязываю нитку тремя узелками. Короткий край обрежу, он уже не нужен. Прошью еще раз все бусины. Кончик нитки выглядывает, я его оплавлю огнем. Получается треугольник. Теперь мне нужен маленький кусочек или фоамирана, или фетра. Видите, что у вас есть? кусочек примерно сантиметр на сантиметр его я тоже подшиваю к основанию сейчас поймете для чего это нужно и теперь я возьму бусину диаметром 4 миллиметра вот она. И возвращаюсь опять в центр конструкции и вниз. Вот что получается. И еще, еще раз прошлю бусину. Вот этот кусочек фоамирана не дает нитки выскользнуть. И вся конструкция держится в нужной мне форме. Теперь я ниточку закрепляю. А выступающие лишние уголочки я просто срежу ножницами. Все, серединка готова. А теперь сделаю листики. Для этого мне нужны два отрезка по 6 сантиметров каждый. отрезок и по диагонали выставляю пинцет при этом верхний угол я срезать не буду вот срезала вдоль пинцета верхний уголок я не срезаю мне нравится делать так лепесточки листики они в углах не разваливаются и листик имеет вот такую форму видите Теперь я здесь придаю форму листику. И листик готов. С этого же кусочка делаю и еще один листик. Все листики готовы. Можно их приклеивать к цветку. В одном месте будет два листочка приклеено. И два листика приклеиваю по отдельности. Теперь можно приклеить серединку. Но это еще не все. Сейчас поставлю зажимы. Я беру крокодильчики длиной 4 сантиметра и фетровые диски диаметром 3 сантиметра. Закрепляю диски на зажиме. И приклеиваю к цветку. Теперь такой момент. Если лента у вас не жесткая, она плохо держит форму. Для того, чтобы цветок держал форму, можно использовать спрей для волос. Вот так щедро сбрызнуть цветочек и придать лепесткам нужную форму. Лак быстро высыхает и лента становится жесткой. И цветочек будет долго держаться в нужной форме. Здесь нужно потрудиться не спеша. И ваш труд вас даст вам. Вот такие цветочки получились у меня. И обязательно получатся у вас. С вами была Ирина. До новых встреч!